Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать экзотическую бабочку. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы мне понадобилась лента из репса. Она имеет вот такую красивую окраску. Ее ширина 4 сантиметра и мне понадобилось полтора метра такой ленты. Для декора я использовала бусины двух цветов, диаметр этих бусин 4 миллиметра, и еще нужны бусины с диаметром 8 миллиметров. Еще нужна будет нам иголка с ниткой, ну и как всегда клеевой пистолет. Итак, приступим. Берем ленту и отворачиваем верхний угол к себе. Здесь желательно закрепить этот уголок булавочкой. Потом опять поворачиваем ленту к себе. Получается у нас два треугольничка, которые мы складываем один к другому. И получается у нас вот такой лепесток. Теперь опять ленту мы отворачиваем от себя. И поднимаем вверх ленту на себя и складываем два треугольника у нас уже получилось два лепесточка и так мы делаем на протяжении некоторого времени нам нужно сделать 8 лепестков Вот если мне не понравилось, не получилось красиво, можно это переделать, сложить еще раз. И видите, уже красиво получается. На этом этапе я набираю уголочки, острые уголки на иголку с ниткой. Иголку завожу в самый кончик уголочка. Где-то отступаю от края миллиметра два. И продолжаю дальше складывать лепестки. Здесь я смотрю, слежу за тем, чтобы была одна линия, чтобы лента у меня не перекашивалась. И тогда получаются красивые ровные треугольнички. Опять нанизываю на иголочку. Здесь все уголочки на одном уровне. И вот уже у меня есть 8 лепестков. Теперь я протягиваю нитку и иду в обратном направлении. Для того, чтобы хорошо стянуть этот край. Вот он у меня стянут. И теперь ниточку можно закрепить и обрезать. Лишнюю ленту я тоже срезаю. Лучше э, срезать ленту уже в готовом виде. Потому что вдруг не хватит длины ленты. Или окажется лишнее. Жалко будет ее удалять. Теперь будем декорировать крылышком. Я ввожу иглу с прямоугольного угла. Там, где прямоугольные уголочки. Вот отступив от края, примерно 3 миллиметра, Беру бусину на иголочку. И завожу иглу в острый уголок лепестка, опять беру бусину и опять острый уголок лепестка и так нанизываю все четыре лепестка Теперь здесь нитку я плотно подтягиваю и возвращаюсь в исходное положение. Вот я вернулась в то место, куда я заводила иглу. Подтягиваю еще ниточку и вот так будет хорошо. Теперь нитку я здесь не закрепляю, а стараюсь провести иглу между слоями ленты и иду к противоположному острому углу, тут э, конец, который у нас будет спрятан. под отделкой бантиком всю ниточку закрепили уже у нас получилась такая фигура и теперь вторую половину крылышка сделаем находим центр вот этой линии которую вы видите и с нижней стороны завожу иголочку беру одну бусину Точно так же надеваю на иголочку уголочки лепестка. При этом уголочки я немножко поправляю иголкой. И теперь иду в обратном направлении. Но прежде хорошо подтягиваю ниточку. Вот я ее натянула и иду в обратном направлении. Вывожу иглу на изнанку и опять потом ее введу к острому углу центральному. Здесь ее закрепляю и обрезаю. И получается вот такая конструкция. Здесь пальцами хорошо можно разровнять. Репс хорошо поддается всяким действием и здесь вот тоже уже второй такой же лепесток у меня готов второе крылышко бабочки проверяю на симметричность все симметрично но теперь нужно придать конечную форму крылышка я вот так раздвигаю все складочки и используя лак для волос Сбрызгиваю их. Лак очень быстро застывает. И крылышки держат нужную мне форму. Видите, я их развернула, чтобы видно красиво э, все цвета. Вся прелесть этой бабочки в сочетании цветов. То же самое делаю со вторым крылышком. Так, раздвигаю, проверяю симметричность с другим крылышком, чтобы не получилось уже или шире. Все это можно отрегулировать. И вот мне кажется, что все симметрично. Так, мне нравится. теперь я сделаю тело бабочки для этого я беру тычинки самые обычные но здесь обязательно э, стержень должен быть жестким и беру универсальный клей у меня момент кристалл еще мне понадобятся 4 бусины их диаметр 8 мм. я наношу на стержень немножко клея и нанизываю бусинку, одну, потом вторую, опять нанесу клей и бусины. Когда клей подсохнет, я оставшийся стержень просто срежу ножницами. будет лежать и сохнуть клей теперь сделаю усики бабочки немного нанесу клеем на стержни и буду использовать металлическую линейку вот наши усики теперь я нанесу клей уже поверх этих усиков и помещу тело бабочки. И дам клею застыть. А пока соберем бантик. Я беру отрезок ленты 8 сантиметров, можно меньше взять, складываю в три слоя. Срезы я обрабатываю огнем. Затем беру зажим для волос, его длина 8 сантиметров. И теперь прямо на зажим я буду приклеивать части банта. Вот одна часть банта. Видите, я не приклеиваю под самый конец. Надо сделать так, чтобы удобно было пользоваться зажимом. Вот так. И теперь вторую часть банта. Здесь нужно проследить, чтобы вот этот сгиб был на одной линии. Ну и теперь оформим серединку стандартным способом. Лишнее срежем и, используя горячий клей, приклеим. готов. Теперь вот здесь я делаю ложбиночку маленькую. И в нее я нанесу горячий клей. И в эту ложбинку помещается тело бабочки. Ну вот, бабочка готова. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарии за лайки и подписку на мой канал. С вами была Ирина. И до новых встреч!